Первая пробка за сегодня, кстати. Неправда. Почему неправда? Да ну что, что ты говоришь, что ли? Не даже естественно. ха ха Что-то большое. Да почему ты от меня-то прячешь? Это нереально просто. Большой такой дом был. Ты думаешь, я читала я что и я что-то запомнила? Исполнение желаний. Походу, это, будет серебро. У меня сейчас будет просто шок. А вот здесь, кстати, можно посмотреть, свиньи работают. Да, Бог снимай. Цари! Надо эротично как. это труселя. Мы взяли. Наш прокачанный термос Сегодня мы с чайком <музыка> <музыка> мы? Это водохранилище Всем привет, друзья Сегодня мы находимся на одном из водохранилищ Здесь располагалась огромная деревня Деревня располагалась вдоль от того края чуть выше туда находилась барская усадьба видите там наверное возвышенность вот это остатки бывшей усадьбы вы находитесь на канале Древность и Старина и сегодня мы будем копать в этом замечательном прекрасном живописном месте по-моему очень круто Салкер. идеальный кабузка вот стоим на фундаменте мы большой такой дом был на один из фундаментов как видим дом стоял кирпичной кладки здесь раньше вот. куча разбросанного кирпича мы видим даже стекла классно на мусорке работает прибор вот посмотрите вот они металлические сигналы и Оп. сигнал проскакивает один сейчас мы его выкопаем, попробуем но сначала я покажу еще один сигнал Мы нашли старую блесну она действительно старая почему она советская она из бронзы какая красавица такие реально интересные вещи Пока будет. точно это старая да. но старый конечно не современный современные сейчас такие не делают к сожалению вот. а вот здесь кстати можно посмотреть свиньи работали привет от нас так но ну, все-таки мы этот сигнал выцепили он где-то здесь Здесь, конечно, железо очень большое количество лежит. Вот. Перебивает. О, вот он, сигнал. Сейчас будем смотреть. Это пулька. Пулька. А, вот еще пуль. Так, здесь что-то, я не знаю, разбойничали. Такое количество пуль лежит. Так, может, они здесь злато-серебро нашли? Да, и не поделили. Симки. Смотрите, ребята. Хороший сигнальчик. Плюс 73. Ха. Кольцо звучало. Смотри, какая яма. Это как шумпили, что ли? Смотри. Вот так вот. стоит кольца какие-то. Металл валяется. Целые, кстати. Мы специально подойдут для дома в хозяйственном обиходе. Ага. Волк решил поменять катушку и пошли находки Да сразу. Представляете? Смотри, какая рыбка. А? Какая-то сардина. Да. Шпротина. Да, вот это уже интересно. Рыболовецкие. Ворота. Мы всякие... по рыбкам. По рыбкам Ой, блин, да. Она купляется. Цепляет, да, аккуратней. Лапки. А что у нее с нижней челюстью? она да, кушать хочет. Губашлеп. Так и назовем. Интересно такое Смотри-ка. Это что такое? Пугается, да. Топор. И. Еще что-то непонятно. Серьезно. Её... Да, ну, лесоробы ну, были. Жизнью помотала Да, но тем не менее интересная уже какая-то Находочка Сейчас помоем и посмотрим пуговку Что же это может быть за эмблема такая Ну вот, она конечно в плачевом состоянии Даже ушко отвалилось сразу Но мне просто интересно очень эмблема Потому что она мне напоминает нашу эмблему Так точно Каска, топор, точнее кирка и ключ Пожарные, отдельные вам уважения. Есть успехи да. за время моего отсутствия. Есть. Да ладно, я только знала. О, я была уверена в этом. О! Прямо при тебе успех. В смысле? Вот. В смысле, это монеты? Да. Сигналы, я не знаю, смотри. Вообще, блин, никакой. Нет, это не ходячие. Это рамочки. Так звучат здесь. Не знаю почему, с грунтом И правда, смотрите, 10. Да. Первый год. Да? Да. Ты... Смотрите. Ты мне еще что-то показал? Ну, Серьёзно? это не успех, я тебе скажу. Так... так, вот ты этого рамочника. Смотри, ещё Так, пошли рамочники. 53-й год. Но они так плохо здесь звучат. Уже. Ты помнишь наше видео одно из последних? Про шурф магазина. Да. Где трикотаж, все дела? Ты помнишь, как там рамочники звучали? Пускай у нас тогда, конечно, и Ася была. Во влажной среде они, наверное, звучат. Как фанера над Парижем. еще монетка. Смотри-ка, зацепились за место. Я это вот тут правда? зацепился. И пошли монеты. Ну что это у нас? Две копейки. 38 восьмой, по-моему. Посмотри-ка. Виды черные, да, время ее не пощадило. Да. Привет от нашего брата-комрада. Только посмотрите, полюбуйтесь, сколько вскопов. Как крот прошелся, да, землеройка, шурфокопы. А мы приехали к шапошному разбору. Это все не мы копали. Что ты смеешься? Правду говорю, сейчас подумают люди, что это ты так прошелся. Что это? что это? Ложка, что ли? Ложка, походу, что ли? Ложечка маленькая, что ли, была. Тут, смотри. Жалко. Печальная картина. Был, да сплыл. Внимание, продолжение ложки. Да, только это уже другая ложка. А если соединим? Давай-ка посмотрим. Да, соединим. Большой плюс маленький. Вот получается, что Вот это тут наковыряли, комрады. Ты посмотри. Наверное, пешок зол. Смотри какой-то какой-то. Его не вытащили. Так вот они тоже ковыряли. Его хотели вытащить, наверное. Зачем-то? Вот туда. Сигнальщик, смотри. Такой вообще, как бы не очень, да. Наверное, рамочник опять. Вон, черный, Ой, черного. Да, рамочник. Смотри, рамочник, да, извиняюсь. Он горел или он. От... Не, ну от это патина, патина или, от, от да? воды, да. 52 опять. Только пятнашка уже, смотрите. Это опять. от влаги такая да. патина. А классная патина. Черная. Речная. Называется речная патина, да? Да, речная патина. Сигнальчик классный. Ну, ездить, да, да? давай, вот тут еще посмотрим. Какой год у нас? 52-й. Еще одна, ребята, монетка. Сейчас посмотрим. Рядом прям. Рядом. Рядом. Так. подожди копейка. 24-го года. В копейка? Такая большая? Да, смотри. Ой, красавица. Надо эротично как-то взять Красные. Взлетай Здесь 43-го года было А здесь копейка 24-го года О, снимай Я думал копейку я нашел Я думал реально я копейку нашел Да, ты сказал копейка волчича Блин, ну походу это не копейка а Походу это серебро Копейка? Ты спутал копейку с серебром? Да, как но такой? она маленькая, ты посмотри а как такое? Я Может? еще не пойму а еще что? Смотри такое походу 5 копеек что ли да 5 копеек серебро 5 копеек серебро, серебро. это серебро такого серебро света? да а, что с ним? Знаю, а, мы, а мы только с тобой говорили цари царей нету смотрите, вот царь какая красавица 905 год да это, Блин, это отлаги такая патика. Да, да, ты представляешь? Я еще мы с тобой сейчас только что говорим. Такие, говорят, да, царей что -то, царей Найти бы боцарей, но нету. они Жека говорит а глубоко они, наверное. Да. Посмотрите. Какая малюха красивая, да? А у нас, по-моему, Я сначала подумал, что у это У нас копейка. нет же пяти копеек серебро. серебро. Да, у нас есть копеек. Да? Вот как пока показывает серебро мелкое на мокром грунте. Плюс сорок семь. Самое интересное, что катограф вообще не видно. Подожди, подожди, родной, такие эмоции. Просто... А, блин, это... это нереально просто. Ты понимаешь, ты идешь, ты идешь, вот все бренчит, звенит вот, э, железом. Я люблю вот эти места. Мне вот нравится, я всегда здесь себя как рыба в воде ощущаю. Потому что, что эти случилось? места редко выбитые. Потому что большинство комрадов, слава богу, они не любят эти места. Они уходят. Вот все скопы, получаются за крайней деревни. Деревня вот домашние вот. Волк, я понимаю, я носок забыла Расскажи, что случилось мусор, Смотри, что я нашел Медаль какая-то Медаль, да Представляешь? Господи, ты Я испугалась, брат. реально Я даже носок забыла Я взять сам испугался, защитный. ты посмотри Что это за... Блин, это какая-то очень крутая Блин, не крымская ваня Да, медаль, я же тебе говорю, медаль Блин, тереть не будем, ребят ну, Но она нормально проглядывается, то есть ее помыть надо будет. Просто я сейчас ее помыю в воде. Да, 1850 какие-то года, непонятно. Я Блин, да я, я вообще ругалась. обрадовался, ты представляешь? Так. Сигнал какой-то, я сейчас скажу. Сигнал, вот сигнал. Посмотрите, ребята, даже ветер затих. 56, смотри. Да, 56. 56... Ну, 56... 56... да? да. Ребята, блин, вообще, вот... Хожу по мусорке просто, вот, и такие сигналы вылезают. Самое интересное, что здесь железо лежит. Я иду, у меня бам-бам-бам железо, и буквально точно такой прыг, проскочил сигнал, я его сразу уловил, начал вот это место проводить. Здесь внизу железа очень много, а здесь маленький сигналчик. Я тынь-тынь-тынь-тынь нащупал его, хлоп, копнул, и вот. Представляешь? Медаль! я кайфую! Да, получать серебро, медаль. А мы только расстроились, мы думали уже три часа ходим. Три часа сначала ходим вообще ничего. Я еще не мыла, но у меня такое ощущение, как будто сверху там масонский символ. Блин, это скорее всего, знаешь, что? Крымская война. Глаз в треугольнике и лучи света от него исходят. Крымская война, скорее всего. О, еще монетка. Еще монетка. Ты записывал, да? да? Блин, круто. Вот, ребят, смотрите, вот, полюбуйтесь. Вот здесь нашли медаль. Здесь уже, вот, еще одна монетка. Я... У меня уже начинается азарт просто. Блин, у меня аж прям зудрога вообще. О, монеточка. Пожалуйста, 30. Какой-то год 35, по-моему, да, ребятки. -й, 35 -й. Да, смотрите, вообще это просто красотища Уже у нас целый набор сегодня разных монет. От тебя отходить нельзя. Бог снимай. У меня сейчас будет просто шок. Я не знаю. Да почему ты от меня-то прячешь? Я сначала думал, что это. Да ладно, это крест. Это, это крест. Ты же ехал сюда и хотел крест. Да. Я хотел... Это ребята. Да. И он, кстати, может быть даже серебряный. Почему? Потому что... Ну, белые, смотри, что-то проглядывается. Или так... пать патина на что-нибудь. Нет, это, наверное, эмаль Не смотри, да, эмаль, походу, что ли Не, не трогай, я его да. лучше помою Блин, красавчик Маленький, да? Да, ты посмотри, какая красавица да. Вообще, я... Да, я сегодня Я тебя поздравляю я, сегодня, сегодня, Ты сегодня так день, хотел крест не исполнение желания <свят> Ты представляешь, же да, я вот хожу, думаю, крестика нет Вот крестик еще попался Вообще красавец. Лепесточек Я даже ее не трогал еще вот она лежит. Копейка, походу. А это не это, кстати, даже. Это не монета, это какая-то заклепочка. Смотри-ка. Канина пугается, что ли? Не знаю. Все, о чем ты не знаешь, называй канина. Классическая Почему не царь? Классическая. Хорошие питят. Крес вообще звучало самое интересное, он как... Алюминий То есть обычно так э, алюминистая бронза Звучит То есть это из-за влажности, что ли, так играет? Ну да, видимо, наверное, из-за влажности Потому что, ну, как-то интересно Обычно медь, она звучит, у нее четкий сигнал Но вообще металлопластика, она все равно Немножко не так, как медные монеты звучат И люди все знают, которые копают В данном случае, да, крест Я думал что это, скорее всего, будет какая-нибудь монетка советская, да? Потому что она так звучала, а поднимаю вообще Это же лепесток называется? Да, лепесток. Я сначала вообще подумал, что такой-то достаю, думаю, какая-то оплавок что ли такой еще с землей не видно. Смотрю, крест! Я вообще думаю, да ну как так? Все, никому не отдам. Сигналы некоторые вообще мелкие такие, тяжело найти. Там не 47, случайно, пишут? Не знаю. А то мне 47 очень понравилось. Сначала сигнал не очень хороший, а потом немножко подкопал, уже получше изменил сорик. Да, но ну теперь здесь все сигналы копает. Да, алюминистая бронза. Ну, вот он, да. Дво две копейки. Ну, советик, да? Непонятно, какой год. Да, советик. Спокой. 69, 70 показывает. Сейчас копнем посмотрим. В онлайне уже покажем вам. Ребята. О, я вижу. Иди сюда. Смотри. Что это? так? Я не знаю, нет. А что, что Слушай, это... это цари, походу. Вот что-то тогда толще. Блин, что это такое вообще? Что-то непонятное. Патина красивая, хорошая, да. Да, гладкая. А я не знаю, а что я это я такое. Вижу, вроде крыло, вроде орла. Да. Что это непонятно? Орла, Надо помыть. Сигнал чистый вообще был. Солнца нет. Может, даже не монета, но что-то. Вот. Это очень старая. Вот. Это Ты старая. Но ну, вот. это старая монета, но я, я что-то не вижу просто вообще. Полушка? А, это подожди это... Полушка, что ли? Да, деньга? это деньга Деньга Посмотрите, а, какая а... платина Да, кошечка. Аверс затертый Видать, при жизни уже был Вот, а здесь Видно Ну, Волк, Цари Класс Она высыхает уже, Цари проглядывается как Опять чёрненький, Еще вытаскиваешь, сорок третий год, красавица, высыхает так, прям на глазах. Ну, смотри, какая бабка старая. Смотрите. Мы сейчас показываем ну, Людей надо учить, знаете что? Учить людей надо? Оставь это другим. Знаешь, сколько таких учителей вокруг? Еще одна монета. Представляешь? Все на одном месте. Вот здесь. Вот, не знаю, что здесь такое было. Монеты я, просто рамочки. Я пользуюсь случаем, хочу передать привет Алексею страннику, который нам рассказывал о том, как плохо работает АК на мусорке. Вот десятка еще одна. И что это? Это 46-й год. А все они выпадают. Видишь, 43-й, 46-й, 45-й, по-моему, был, да, у нас? Вот железо здесь, еще сигнал с краю прям. Плюс 44. Давай кошелек. Кошелек или жизнь? Такой приятный. Я понимаю, когда девочки большому радуются. Блин! Питак, блин! Питак! Блин, как я их люблю, эти питаки, что-то Они какие-то сегодня в сохране плохом выходят. Облевают. Да, какие-то змины. Внизерну Питак! Да, самое главное такое удовольствие, огромное Когда ты понимаешь, что людей вот прошло здесь. И только мы, древность и старина, нашли старину. На самом выбитом месте такие находки На самом выбитом и на самом мусорном Вот ты уже определись И так и так получается правильно А я знала, я знала, потому что я не снимаю Путовую монетку Как снимаешь, так какая больше шляпа идет Как не снимаешь, так рамочники идут У нас сегодня коп по рамочникам Смотри, еще один рамочник 46-го года во, мы их накопаем. Они, кстати, в хорошим хорошем еще попадают здесь. Ну вот тебе на зиму работает. Больше всего не люблю эти медно никелевые сплав чистить. Почему? Ну не знаю, плохо чистится. Ну как, его можно чистить, но мне хочется просто, чтобы он в идеале был. Аккуратно чистишь. О! Представляешь? Сразу выскочил сигнал. А я говорю, монетки сразу выскочил. Смотри. 67. Смотри, покажи Ой, какой смотрите, цвет Помните, какой Это что, опять копейка, что ли, 24-го года? Посмотри Блин, на. походу, 24-й год Да! Да! 24-й, жалко, что не 25-й Я уже по твоей интонации понимаю, что фигня Классная вещь Нашли петлю от воротины Замок Осталось только ворота найти Металлические, тоже. Смотри, какая -то. Такой замочек вот это фиаско братан это сарделька он еще не сигнал просто о набалая на балая да монетка Ну что-то советы здесь убитые реально вот именно из-за алюминистой бронзы это что алюминистая бронза двоечка еще монетка волчичка догадайся что это за монета а? питак нет Серебро. Мы с тобой какие монеты сегодня еще не выкапывали? 10 копейк, я только хотел сказать не рамочник. Нет, 10 мы выкапывали рамочники, 15 мы сегодня 20 выкапывали. 20 мы не выкапывали. Вот, пожалуйста, 20, кстати. Щитовик помыть надо. Так щитовик или рамочник? Ну, какая разница, рамочник или... Как это какая разница? Мы хотели 20 с тобой сегодня выкапывать. <связь> мы вот, ничего я... не хотели. Мы, Ваше Величество... Это рамочка. Не видно ничего. Нет, это щитовик. Слушай, ты определишься сегодня? Щитовик, да. Какую находку? Что, какой находку? Золото или что-то хочешь? Заказывай. Волку. Пуговку-гирьку. Пугов... Ну, Ой, пуговку-гирьку здесь нет. И заказать-то не успела. О. ты уже выдал. вылезла сама. Что это? А это советик. Советик. О, двадцатки пошли. Я вообще ну, теперь это как у о... рамочник. Представляешь? Теперь рамочник. Представляешь? Вообще, ну это прикол какой-то. Я не знаю, здесь реально какое-то место необычное. Но мы же на сегодня свою задачу выполнили. Мере. нас даже дождик уже прогоняет чей пакет Не как видите копали мы до темна потому что был энтузиазм энтузиазм идиотизм на находке мы вам покажем только дома